Добрый вечер! Сегодня мы попробуем разобрать задачку, которая называется киллер судоку. Помимо обычных правил судоку, здесь мы видим области, обозначенные пунктиром, и в левой верхней части указано число. Обычно это сумма цифр, то есть необычно, просто это сумма цифр, которые находятся в данной области. При стандартном киллере цифры в области, как и цифры в обычных сетки или строке или столбце не могут повторяться приступим Значит, прежде всего удобно посмотреть на большие маленькие цифры возьмем например вот это число 10 понятно что из разных цифр она набирается только набором 1 2 3 4 то же самое сделаем с другими мелкими или крупными цифрами. Пример 11. Это 1, 2, 3, 5. 6. Это 1, 2, 3. Из трех цифр. 16. Это 7, 9. 5G, 11. 23, 6, 8, 9. Сразу заметим, что в связи с тем, что в этом ряду есть девятка, тот девятки быть не может. Поэтому тут будет 6, 8. Значит, дальше воспользуемся следующим свойством. Так как сумма цифр в каждой клетке различны, то они составляют 45. Отсюда очевидным образом становится ясно, что из-за того, что здесь у нас 20 здесь 11 в оставшемся куске сумма 14 при этом в связи с тем что цифры не повторяются вариант 7 7 не подходит 5 9 не подходит в связи с наличием пятерки выше остается вариант 6 8 Значит, также можем заметить что ну, переписать оставшиеся цифры 4, 7, остается в этом ряду. Оставшийся вариант, который стоит в этом столбце, тут находится 1, 2, 3, 5. Это 4 цифры вот эти. 6, 8, 9 это вот эти, оставшиеся цифры 4, 7. Дальше. Посмотрим, что у нас происходит. Собственно, ну, вот а, в этом левом верхнем углу, по среднему полосе, сумма 12 дает нам оставшиеся варианты. Либо 8,4, либо 5,7. Также мы можем заметить, что. Но вот в этом столбце, да, сейчас сообразим, обязательно присутствуют цифры 4,7. Потому что 4,7 находится обязательно здесь, 4,7 обязательно здесь. Соответственно, здесь 4,7 быть не может, здесь уже и так не получалось. Значит, оставшиеся цифры обязательно будут находиться здесь. Значит, при наличии 4,7 дает нам в этом столбце уже сумму 11. Оставшиеся цифры, это, собственно, оставшееся число, которое нужно набрать, это 13. Оно набирается, собственно, не таким большим способом. Вариант 9,4 отпадает, поскольку тут четверка уже есть в этом ряду, у нас уже есть 4,7, поэтому 9,4 отпадает. Также отпадает вариант 6,7. Значит, остается вариант 4,7, 5,8. Из-за того, что в этом ряду восьмерка уже так и так будет, значит, восьмерка остается вот здесь. А тут остаются цифры 4, 5, 7. Исходя из наличия семерки в этом ряду уже обязательно, мы можем оставить здесь, собственно, только 4 и 5. Вот. Также понятно, что... Ну, до рассмотрим до конца уж вот квадратик левый нижний значит девятка не может стоять в верхнем углу собственно для девятки осталось одно окончательное место и мы сразу можем посмотреть как у нас будет выглядеть примерно следующее здесь осталось обязательно 68 значит дальше что нам дает данная восьмерка? Посмотрим еще некоторые там, другие методы, которые можно здесь использовать. Значит, оценим вот этот квадратик. В нем мы знаем сумму 16, сумму 13. Также есть число 8. Если мы сложим все вот эти числа, то мы получим число 39. Значит, это я набрал, Мы получаем число 37. Значит, сумма оставшихся квадратиков это вот этого и вот этого 8. То есть, если мы назовем его x, то вот этот квадратик будет 8 минус x. Или давайте лучше наоборот, поскольку с нижним квадратиком проще Этот квадрат будет x, а это 8. Таким образом из-за вот этой семерки в этом квадратике будет цифра 7 минус х. Теперь осмотрим правый квадрат. Правый квадрат дает нам следующая сумма цифр вот в этом регионе 19 плюс 19. Итого 38. Оставшаяся сумма цифр будет также 7. Ну не так же просто 7. Значит, если здесь 7 минус х, то здесь... Эти рассуждения позволяют нам сделать вывод, что сумма вот этих двух цифр будет равна 8. Из оставшихся наборов, в связи с тем, что здесь 6, 8, 7, 9 уже заняты, единственный подходящий вариант это 5, 3. остался единственный вариант четверка здесь осталось в этой строчке у нас остались только два места для цифры 1 и 2 таким образом отсюда сразу можно исключить пятерку потому что сумма этих двух цифр будет 7 значит если здесь пятерка здесь должна быть двойка Но двойка уже занята можем окончательно поставить Дальше посмотрим вот эту фигуру. Здесь сумма цифр дает нам 24. Восьмерку мы уже заняли, осталось 16. 16 это единственный вариант. 7, 9, 7, 9. Теперь можем посмотреть на вот нашу восьмерку. В этом квадрате она выбивает оставшийся ряд, а в этих зонах ее быть не может. Для нее остается единственный возможный вариант. После того, как мы установили эту восьмерку, вот в этой фигуре у нас однозначно выбирается пара. Потому что 8-4 быть уже не может. Значит, дальше. рассмотрим теперь вот эту фигуру. Как мы видим, здесь может быть несколько цифр. Тем не менее, в этой фигуре обязательно наличие и шестерки, и восьмерки. Потому что для шестерки и восьмерки их нет ни здесь, ни здесь. Значит, 6, 8 есть. И еще 4. Остается 18. Значит, этот набор обязательно содержит цифру 2. То есть 2, 6, 8. Ну, давайте, чтобы не забыть, это запишем. Таким образом, наличие двойки здесь убивает ее здесь, и единственным образом мы можем ее поставить вот здесь. Исходя из той же логики, вычеркивая все двойки здесь, наша двойка встает вот здесь. Рассмотрим теперь вот этот кусочек, оставшийся. Да? Наши рассуждения на тему вот Давайте сразу облегчим себе немножко картинку. Двойка присутствует, пятерка присутствует вот здесь обязательно. Значит, тут всего осталось варианты 1 и 3. Теперь досмотрим до конца наш столбик. В этом регионе у нас расположены всего три цифры. Собственно, они там три встанут. Цифры эти 1, 3, 9. Попробуем посмотреть, что нам это дает. Если взять в этом ряду выбрать шестерку, то выбирая максимальные цифры здесь, 9 и 3, мы получим общую сумму 18, и таким образом здесь тоже должна быть тройка. Соответственно, выбирая тут вариант 9,1 секунду, пожалуй, это нам ничего не даст давайте попробуем, наверное, пойти по другому пути просто давайте пока обозначим 1,3,9 попробуем оценить а, вот эту всю картинку что нам это дает и давайте ладно пока я тут немножко подзавис рассмотрим другие варианты Значит, наше расставленное 1,2 дает нам сумму 3 и оставшийся конец должен быть 16. Это 7,9. Мы сразу допишем оставшиеся варианты. Легче. Опять же нашу картину. Для цифры 5 остается одно место. тут оставшиеся варианты 6, 8, 6, 8. Здесь 124 124 4, 1, 2, 4 1, Вернемся к рассуждениям, связанным с этой цифрой. Боюсь, нам никуда от них не деться. При наличии цифры 6. Вариант 9.3 дает тройку. Вариант 6.9.1 дает обязательно пятерку. Но пятерка у нас уже обязательно стоит в этой фигуре. Таким образом, ни тот, ни другой вариант не подходит. Значит, шестерки в этой сумме быть не может. Оставим сразу... Оставшийся возможный вариант. 8.6. Значит, 8.6 предполагает, собственно, э вариант заполнения 9.1.3, либо 9.3.1. В любом случае, здесь полный набор цифр 1.3.9. Так как девятки тут не может, значит здесь 1,3. Остался единственный вариант для цифры 6. Сразу же используя. Э вот этот объектик, у нас цифру, сумма цифр 19, понимаем, что у нас осталась пятерка. Пятерка сразу выпадает из этого столбца. Значит, пятерка осталась вот здесь. Место для четверки тут только одно. Опять же, вот оно. И опять же, в связи с тем, что один.. Ну, можно немножко подчистить так, Теперь осмотрим вот этот столбец. столбец Сумма двух вот этих цифр должна равняться 7 1,6 не подходит по многим причинам И здесь шестерка, и здесь шестерка 2,5 не подходит Единственный возможный вариант 3-4 таким образом здесь однозначно стала единица а здесь однозначно стала двойка потому что четверка единицы есть также при наличии четверки в этом ряду мы можем сразу оставить нижнюю часть так возвращаемся так здесь тройка будет 12 так дальше попробуем <coughs> посмотреть ну, оставшиеся возможности варианты и так далее что у нас имеется здесь 1 2 3 9 значит Здесь, опять же, откорректируем на эту единичку. 3, 9. 3, 9. 1. Ну и тут оставим. 2, 3. 2, 3. Немножко грязновато, конечно, получается. Э, так. Продолжим. Девятка вот рассмотрим, где может находиться девятка в этом ряду. Здесь девятки быть не может, здесь девятки быть не может. Соответственно, девятка встала. Возможно, используя аналогичное рассуждение. Что-то решили немного быстрее. Вот. Оставшиеся варианты, собственно, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. Посмотрим, что у нас здесь. А, здесь тройки. Тройка обязательно здесь, значит здесь тройки нет. Так, дальше. Что у нас происходит с вот этой. Шестерка. В этом ряду шестерка есть. В этом ряду шестерка есть. Значит, шестерка может располагаться только здесь или здесь. Шестерка обязана находиться здесь. Рассмотрим вот эту девятку. Сумма этих двух цифр должна равняться девяти. Практически все варианты, кроме одного, выпадают. 1,8 выпадает из-за наличия обязательной единицы здесь. 2,7. Ну, по той же причине или по наличию семерки. 6-3 выпадает из-за того, что шестерки не может быть здесь и не может быть здесь. Значит, оставшийся вариант тут 4-5. Опять же, рассмотрев вот этот столбец, ну, вот, вот это место да, посмотрим на четверку четверка выбивается здесь выбивается здесь значит она обязательно встает сюда пятерка выбивается здесь выбивается здесь и выбивается здесь но обязательно встает сюда кстати можно дорисовать уже достаточно много чисел так, обязательно станет двойка 6-8 так продолжим Кстати, при наличии единички можно сразу поставить здесь двойку значит тут 1,3 значит здесь двойку место для тройки в этом квадрате при выбивании этих. вот рассмотрим дальше вот эту фигуру сумма цифр 22 5 выкинули осталось 17 это 98 дает однозначно таким образом. вставляем одинаковые числа Тут у нас осталось 6, 7 Шестерка здесь, семерка здесь Для шестерки здесь в этом талпце нет другого места Две шестерки выкинуты, значит здесь обязательно 6, 7 Шестерка становится здесь, семерка здесь Оставшиеся цифры в этом квадрате это 1, 2, 8, 9 Двойка встает только сюда Соответственно, ну, у нас остался вот здесь недоделанный ряд, можно было сразу здесь откунуть восьмерку. Поэтому восьмерка... А, восьмерка пока не под... Нет, будет понятна. Восьмерку вставляем здесь, шестерку здесь, опираясь на эти цифры. Таким образом, тут осталось 9, 1, 8. Ну, можно быстренько просто досчитать, что вот здесь не хватает девятки до 20. Можно из соображений других. Тут осталось 7,1. Собственно, тоже встают однозначно. Ну и дальше уже, а, видимо, дело техники записать, какие цифры у нас не стоят на месте. Так, Тут Осталось единичка. Тут осталось 5. Ну все, таким образом задача решена. Спасибо за внимание.